И у меня получается иноземный колдун. Ты видел, что он творит вообще? Да, пипец. Дорогой. О, -о, -о смотри, что за способность. Или дорогой чести. Адский барьер у тебя. Mm -hmm. Где Но себе? У меня, у меня просто жесть набор. Шаулиниская стойка, огненный шар, парирование дракона. Ну, понеслась. А, давай, выбирай. Так, карта у нас получается. Боевой лагерь. Тар -тар -кат. Ан, -патата -патата -патата. Mm -hmm. Ох, взрывающиеся трупы, я просто сейчас смотрю. Я сейчас Шалинскую стойку долбану. Шалинскую? Может Шаолинскую? Ох, ох, ох, ох, ох Ты видел? Я с этой стойкой покажу. Смотри. Да, блин, стойку хочу. Давай. Ооо. А, это стойку, а, что? ты вот так, да? Ах, ты вот так, да? Ах, ты вот так, да? Ооо. бились Шау, полинская э -э -э. стойка. Ах ты, вот так, да? Я тоже умею. Так. <фу> ага. Ах ты, <фу> <фу> ⁇ -а! Серьезно! О! Ох, Ты че офигел? Ооооо... так, да? Ну хоть... Вылет... Вылетел. Ч ⁇ -то вылетел. Опа. Так, так, да. Так. О-о-о. А-ха-ха. -ах. О-о. О-о. Что-то ты всяко разный, а? Да. А, вот так, да? Вот так, Оооо. Ясно. Ну что у нас сейчас будет? Не знаю, что у нас сейчас будет. Жесть. это за жесть? ч это за жизнь такая была? ручка зажглась. Да, да. Окей, давай тогда вторую смотреть. Блин, мне понравилось. Кстати, в десятой серии у нас в десятой части МКАшки тоже был Люканный и у него прям точно такие же были способности, прям Зайди. ничего не поменяли они ну, а чё значит людям зашло ну и у нас сейчас скромный воин а у меня темная магия собственно говоря. энергетическое mm -hmm. парирование огонь дракона и дары дракона это все okay. с драконом yeah. не знаю, yeah. рандом ну well, ты же вроде дракон mm -hmm. Mm -hmm. бойцовский клуб черный дракон, дракон. Дракон. Ты Тричок дракон. Ты дракон. Mm -hmm. <laughs> Все, Все, дракон. дракон да. Да. Все по дракону. Все по дракону. Прибежал, прибежал. Блин. Да, okay. yeah, mm -hmm. Давай, давай, давай. Окей. Okay. Ах, вот так, да? Это что такое еще было? О, я, я зажопся. Звезда горит. О, что ты, что творишь? О, да ты заколебался ты хрень. Так. Оба. Это такой красивый захват. Да. Ага. о о о о о о о во во во Что сейчас было? Есть с тобой какая-то позиционная война началась ну, <смех> блочимся блочимся ага, вот так, да? ох На. ты ж ты заблочил все мои удары ага. да чтоб На. тебя а. Здесь сюда. Да. Да. Есть, есть, я смог. Наконец-то. Я смог это сделать. Ооо, Ням-нямка. А вот завершение какое-то хреновое. Опа. Я тоже так могу. Забзира, Скорпиончик. Да, мой прыжок мне не помог. И нуб Все. Кстати, тремя персонажами тебя добивал. Просто жесть. Опа. Опа. Ты видел? Че? Это был этот... Ну как тебе сказать-то так? Помнишь моего... Перса любимого в десятой серии. Да. Алого вот этого. Ага, вот так. Ага, ага вот так, да. Так. Да. А, ах ты. Да, блин. Отстрелил кому-то я. Динафи. Динафи. о Разлетелся. Ох. Ну и захватик. Ну давай. Ох. Это вот ты захватиками решил завершать. <свист> <свист> <свист> а, <свист> полетела, полетела. Огненная Да. <свист> ну давай, было, третий Было было спрессорно. жестко. Давай, давай по по третий. Посмотрим. Ну, ну и заключительный боек. боек. бок Yeah. Значит сам. Okay. Знаешь. Блин, даже не знаю кем. Я вот этим был. Замечательным Шандзуном. Да, первый. Так, ну и чё полетели? опа па па, -па. Логовый mm. Окей. Так, извержение пламени и суперудар ногой. Не, ну все-таки мне нужно шаанинскую стойку сделать. Публика ждет. Да. Бешеный дракон. <свист> Ох ты ж, первый удар, а А, вот так, да? Так, так вот так, да? Ну чё это за фигня, а? Не знаю Оооо Ты офигел? Не. Да офигел Да офигел Офигел Оу, жесть какая О, достал Достал таки Это жесть Ты мог, кстати, заюзать одну штучку Чуза! Ты понял что? Чё ты там меняешься, а? <смех> Эх ты ж иди сюда, о, -о, -о. Чё, о, -о, -о. <смех> Понеслась Oh. А, понеслась понеслась понеслась. сейчас будет шаолинская стойка oh. пока ты там лежишь yes. чего оно не работает uh, у меня тоже ни хрена уже теперь не работает Ой. ну что ж сюда. Так. Ай. Да Наконец что? Наконец-то сработало что-то. О. Да что ж такое-то? Опа, вытащил дошенка. Не-не-не, не-не, не иди нафиг. Ой, что это такое было сейчас? Нет, не подойду. Иди нафиг. Хм. Реальные мои блокирующие. Ч ⁇ ч ⁇ ч ⁇ О. Да ты... На. Так. Оу. Ч ⁇ за жесть? Ч ⁇ о, О, получилось, что-то вылетело. Это жесть О-хо-хо. Ой-ой-ой, еще будет больно, да? О -о -о -о. Разлетелось все. По разным сторонам. Да. Вот. Так вот у нас заканчивается опять мясорубочка и МКшечка. Ну, так О. мясорубка же. Поэтому не забывайте подписываться на наши каналы, ставить лайки, писать большущие комментарии и прожимать колокольчики. А с вами были мы, дел и Эфисерк. Всем огромное спасибо за внимание и всем пока. Всем удачи и всем пока.